Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Яблочный крем-пирог – это тот вариант пирога, когда тесто при выпечке превращается в крем. Это десерт для любителей влажного кремообразного теста с ярко выраженным яблочным вкусом. Итак, яйца, йогурт и сахар тщательно перемешиваем между собой. Вливаем растительное масло. Яблоки очищаем от кожуры. Три яблока режем на мелкие кубики. Два других нужно порезать на крупные дольки. Кубики яблок закинуть в жидкое тесто и перебить их блендером. Яблоки можно натереть и на терке, но текстура теста будет немного другая. В полученную смесь добавить щепотку соли и корицу. Перемешать. Разрыхлитель соединить с мукой и просеять ее в жидкую массу. Замесить тесто. Оно получается примерно как на оладьи. Залить тесто в форму, поверху выложить дольки яблок. Выпекается такой пирог ровно час, но все зависит от особенности каждой духовки. Проверять деревянной палочкой нет смысла, потому что тесто не бисквитное, а кремообразное. Многие скажут, что это не крем, а не пропеченное тесто. Но это не так. Пирог действительно получается влажным и нежным. Я бы сравнила его с очень густым заварным яблочным кремом. В общем, пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю. Бон bon аппетит! И а